Так, я слышу звук Counter-Strike, вы слышите меня, дорогие друзья, NNC против Astex, Azt карта d нюк Voice Enable, разумеется, нет карма. Даже максимально странный вопрос задавать комментатору подобное. Это, ну, типа, я не первый день, как говорится, комментирую. Чтобы включать звук, ну, естественно, я же знаю, что это не CS 1.6, и здесь будет слышно разговоры, ребят. Поэтому, соответственно, у меня по умолчанию Voice выключен, Я. И, в общем-то, по нашей у нас, дамы и господа. Пиксайд в данный момент происходит и коллектив NNC. Достаточно успешно с ним, в общем-то, справляются. Как вы можете заметить, ASD и аутистика остались вдвоем у коллектива Aztecs. Давайте, в общем-то, наверное, познакомимся с коллективами. Команду NNC представляет фэнтези, Дэнни, Райслох, и минус ЕВ Коса. Я вот не знаю, что, собственно говоря... Ну, странно, типа, штука, в общем. Ладно, не обращайте внимания, да. И Сава-зверь, который, кстати, сейчас зачем-то порезал своего тиммейта. Ну, в принципе, 5 в одного можно убивать своих, почему бы и нет. Ну, а команду Aztex представляет Autistics. Так, кто у нас еще? ASD, x Катан и дикорик э -э -э Ну, просто ты сказал в КС. В смысле, я сказал в КС... В смысле я сказал в КС Карма-то чего? <с> я немножко не понял. Ладно, не обращаем внимание, дорогие друзья, поехали. А, пистолетка NNC начинает в обороне, ввиду того, что они выиграли ножевой раунд. И, естественно, право выбора было за ними. Логичнее всего, конечно, начинать в обороне. А, собственно, что NNC и сделали. К, к слову сказать, NNC а, это коллектив из а, Украины. И одну секундочку, дорогие друзья. Так, ба ба ба ба ба ба ба ба Здесь начинается какая-то перестрелка на точке Б. И, как вы видите, игроки атаки, в общем-то, не очень успешно сюда заходят. Катан делает два хедшота и, естественно, его убивают. Ну и теперь ситуация один в два. Не очень э, легкая, даже не успеваю договорить, черт возьми. Э, ну, короче, ладно. Дэнни... Хедшотом убивает декорика, и пистолетный у ацтеков не заходит от слова вообще. Ну, ребята, конечно, предприняли попытку зайти на рампы, но дальше попытки, собственно говоря, дело не ушло к моему величайшему а, сожалению. Так вот, коллектив ННС представляет Украину, ну а Адстекс это у нас ребята из Беларуси. Вот это, в общем-то, все, что я должен сказать Ну и да, напоминаю, что это четверть финала Победитель проходит полуфинал, а проигравшая команда покидает турнир Фэнтези разменивается на улице Но при учете, конечно же, форс бая у команды Ацтекс Все-таки, наверное, не стоило бы играть в размен конкретно в данной ситуации Но не повезло, что поделать Меткие соперники порой тоже, естественно, попадаются Сама зверь Действительно зверь, трипл килл на улице, и последним снова остается тот самый декорик, у которого, кстати говоря, по непонятным мне причинам какие-то дикие фрезы. Вот я вам даже сейчас покажу его, когда команды по новой зареспаунятся. Вот он. Пожалуйста, смотрите, как если от его лица смотреть Counter-Strike, как все дергается, и почему-то это единственный игрок, у которого такие проблемы. Не знаю даже, с чем, собственно говоря, это связано, но что-то у него явно здесь нехорошо. Видите, какие-то пери... подергивания периодически все-таки происходят. Такое ощущение, что количество кадров, в общем-то, падает. С небольшой периодичностью Фэнтези отправляется за красный и сразу пушит своих соперников Ну и, естественно, в упоре пытаться контролировать выход на улицу Сам зверь, минус X-хайд не зачекал за скрипом ASD А вот Фэнтези все-таки на улице под э, флешку своего тиммейта Делает аж целых два фрага Катан забирает минус и EV косу И следом еще и с райзом справляется Но, к сожалению... Для коллектива Ацтекс Этих фрагов недостаточно для того, чтобы победить в этом раунде И таким образом мы получаем счет 3-0 Не самое хорошее начало для Ацтекс Что уже здесь греха таить Но давайте опять же будем... А Реалистами. Атака это все-таки атака. Да, это не карта нюк из Counter-Strike 1.6, это совсем другой нюк, абсолютно другой полностью, но справедливости ради оборона здесь по-прежнему сильна. Да, атаки, конечно, играется чуть легче, чем в 1.6, но это все равно по-прежнему далеко, так скажем, от идеала, как хотелось бы. Лично мне, например. Мне бы хотелось, чтобы атака, наконец-то, стала вот прям сильной стороной на карте нюк, Хотя, ну, для этого нужно, естественно, полностью ребаланснуть карту и, возможно, даже ее полностью переделать. Но хотелось бы, хотелось бы. На бочке выхватывает в голову аутистик. Хороший хедшот от рейза. Тут просто даже, ну, Rise, вернее, в общем, даже просто было без шансов. Мощнецкий, так скажем, хедшот. Ну и 5 в 4. Ацтеки неспешно пытаются выйти на точку А. Здесь в глазок пытаются что-то разглядеть. Но лучше к двери особо-то не приближаться. Потому что того, гляди, игроки обороны в эту дверь что-нибудь закинут. Ну или как минимум хотя бы тебя прострелят. И поэтому просто сидячка от коллектива Astex, но успевают каким-то невообразимым образом пробежать в точку Б и поставить даже там бомбу. Снайперская винтовка в руках x Хайда не дает минус, а вот Райзлох дает все-таки минус по этому самому x Хайду выбивает с него э, снайперскую винтовку, ну и минус от Дэни Фэнтези, В поисках соперников, ну и в секретке погибает у нас Катан. Увы, из игроков атаки никого не остается, и, как вы понимаете, затащить... Естественно, не выходит 4-0 Хай, я хочу игру на голосование предложить Приветствую, предлагай В моей группе ВКонтакте есть отдельная тема для этого И, собственно, в нее ты, конечно же, можешь предложить абсолютно любую игру Ну а тем временем, дорогие друзья Автомат Калашникова с относительно средним, так скажем, раскидом у коллектива от стеки Ну, а команде Инанси я вообще молчу. Там снайперская винтовка, два калаша и два ауга. Но уже Пардон один ауг, потому что Сава Зверь не совсем удачно запушил оппонентов. и и и, и дорогие друзья, минус от Катана, минус от Иксхайда. И Райс Лох с той самой снайперской винтовкой делает уже третий минус в этом раунде, отворачивается от четвертого. Ну что за тайминги? Тем не менее, с вертухи просто вывешивает четвертый минус. Катана добивает Дэни, И это 5-0, дамы и господа. Шансов, в общем-то, не оставили. Хотя... Энтри-фраг за коллективом Адстекс позиционно, в общем-то... Они имели возможность получить преимущество, как минимум, за счет перевеса хотя бы в одного игрока. Можно было грамотно раскидать с чувством, с долгом, с расстановкой, как говорится, зайти на точку и попытаться ее удерживать. Но, как мне кажется, проблема стеков кроется в том, что парни по непонятным личным мне причинам просто в соло пытались каждый вот по одному выходить, то есть не было командных действий. А это как следствие, ну, как ни крути, приведет, в общем-то, к вот подобным ситуациям. x выходит и разменивается, ну, и вдогонку игрок атаки пытается разменять погибшего тиммейта и, как следствие, тоже погибает, а... Не было еще одного игрока Атаки Который все-таки смог бы наконец-то дать размены и выйти на численное равенство Но как следствие по-прежнему Игроки Атаки в меньшинстве Катан последний, самый живучий, как мне кажется Игрок коллектива Ацтекс Прилетает ему туда ХАЕшка ну, собственно, по крыше можно бегать хоть до завтра, как говорится, только победу в раунде таким образом мы будем получать. Пока непонятно и пока неизвестно. Ну, минус от Катана по Дэнни все-таки прилетает, потому что Дэнни решил пойти и как бы посмотреть, а где же находится мой соперник. Нашел, нашел и лучше бы не искал на самом деле. 44 секунды до конца раунда. По-прежнему катан с 27 хл с поинтами. Бомба выбита на точке А. И хочешь не хочешь, а здесь только два варианта. Либо убегать на сейф, либо пытаться идти вытаскивать. Но вытаскивать тут как бы без позиции игра. Собственно сводится к тому, что Сава Зверь делает 4 минуса в этом раунде. Вот в предыдущем а, Райс Лох сделал 4 минуса. Теперь Сава Зверь сделал 4 минуса. Ну, квадрокиллы прям один за одним летят. Не могу сказать, что я не рад этому, потому что это, собственно, и украшает весь Counter-Strike. Потому что, если бы подобного не было, то было бы, наверное, не очень интересно. Call of Duty Modern Warfire 3 ремастерит фанатская. В смысле фанатская. Я не очень понимаю, что означает конкретно фраза фанатская в данном контексте. Сама дверь. Минус, также минус от минус EV косы и разменный фраг от Декорика. Э, Райс лох, минус со снайперской винтовки, погибает декорик и на точку А снова не удается зайти. Ну, может быть, стоит забыть печальный опыт пистолетного раунда и наконец-то попробовать сыграть раунд, нацеленный на точку Б, потому что каждый раз, пытаясь заходить на спот А, явно не очень удается это делать. Фэнтези, ну, тут просто без шансов урабатывает Катана, и под девяткой находится последний игрок атаки. По нему, собственно, есть информация, и фэнтези, естественно, по этой информации работает э, как автомат Калашникова, но только как АУК, да, так скажем. 7-0. Пока не очень видно шанс коллектива Ацтекс на победу, ну, типа, в общем-то, это не очень, конечно, удивительно, в рамках, опять же, карты Нюк. 7-0, чтобы атака летела. Но я думаю, хотя бы пару раундов атака уже должна была взять. Как вот. Мне кажется, что более логичным счетом было бы что-то около 5-2. Но с другой стороны. Не в моих интересах сидеть здесь что-то анализировать, в моих интересах комментировать а, происходящее. И вот Фэнтези, сейчас а, подсаженный на ангар, достаточно круто справляется со своими соперниками. Как минимум один фраг удается сделать, ну и 6 хп остается... У... уже не остается, в общем, понятно. сава дверь выходит за красный, и раунд практически заканчивается для коллектива Ацтекс, потому что теперь хоть Сава и погиб, но его сменил Райслох, и... Три в одного, снова остался последним Катан. Ну, у Катана прям беда здесь, беда-беда. Он постоянно один, я не знаю. То ли потому, что он просто не командный игрок, и все перестрелки проходят как-то без него. Он просто пытается от них, так скажем, абстрагироваться. Ну, либо же просто коллектив Все всецело играют чуть-чуть хуже, чем Катан. Поэтому Катан, собственно, выживает и какие-то фраги делает. Хотя, ну, по фрагам здесь... Сами все видите, все достаточно печально и прискорбно. Победа в первой половине достается досрочно коллективу ННС. И Дэни дает максимум расклада о том, что все-таки выход последует, судя по всему, на точку Б. И это, кстати говоря, дичайший форс. Два фармгана, Дигал и два автомат Калашникова. И Энтрифраг за тем самым Дэни, который... Спрятал свою снайперскую винтовку И предпочел убить соперника с пистолета Райс Лох также достает снайперскую винтовку И на этот раз уже АСД э, выхватывает маслинку Ну и как-то рассыпаются игроки атаки Что опять же лишено логики Ну если у вас форс, типа, наверное, надо разыгрывать его как-то побыстрее Все-таки, как мне кажется Дэнни забирает декорика Катан! Просто котан на всю обойму зажал с P90. Хорошо, окей, забрал фэнтези. Но что это дало команде? Но ну ведь ничего. Э, TeamFire, я уже тебя спросил, что значит фанатская версия в контексте данного предложения? Что это означает? Если это какая-то пиратская игра, какая-то переделка, то в такое я не играю и такое я не добавлю в голосование. Я добавляю только лицензионные игры для... Ну, не, не для, вернее, лицензионные игры от издателя, так скажем. И не более того, никакой пиратки, ничего подобного на моем канале точно не будет. Итак, два минуса от коллектива Ацтекс. И хотел я сказать только, что появляется надежда, наконец-то, хотя бы на взятие первого раунда. Но, видимо, нет. Надежда хоть и появляется, но по-прежнему выглядит достаточно туманной. Ну а вот теперь уже я скажу, вам, дорогие друзья, что надежда определенно есть. Сава зверь. Один в три. И даже невзирая на то, сколько, в общем-то, э, как, каким скиллом обладает э, Сава, троих забирать все-таки будет сложно, при учете того, что еще и у э, двоих из оппонентов снайперские винтовки. То есть одним выстрелом все, в общем-то, может закончиться. Но Сава понимает, что это точка Б. Подбирает снайперскую винтовку И идет на ретейк со снайперской винтовкой Вот что самое интересное Дорогие друзья Открывается, ну есть у нас естественно Забочка и АВП И как только Сава убирает декорика с карты Аутистик сразу дает размен Ну с почином Очень поздно конечно, но Ацтекс все-таки осилили Взять хотя бы один матчпоинт Я надеюсь они этим в общем не ограничатся И э, матч продолжится Ремастер это мод для лицензионной и не лицензионный Call of Duty Modern Warfare Мод Кем сделанный? Разработчиками Или любителями? Если любителями, то Опять же, ставить его я не буду Здорово еще раз Здорово, Сафончику, здорово, брат Желаю тебе всего хорошего настроения, что CSGO Топ, спасибо большое, Рустам И да, Светочку, приветствую Райслох Минус аутистик, Ну а далее небольшая череда разменов После которой снова все возвращается на круги своя Коллектив Стекс 2 в 3 то есть, это, конечно, печально, что именно это является нормой для данного матча. Ну, а как иначе, я же должен констатировать, собственно говоря, факт того, что действительно ННС на голову выше своих соперников. Ну, немножко ошибается в стрельбе Катан. Его забирает Фэнтези, оставшись с 12 холлспоинтами, удается покинуть позицию. Как следствие, не попадание под э, размен. Ну, собственно, закрепление, естественно, перевеса. А, -э С, -дэ. Последний остается Ну, давайте смотреть Галилы, две флешки Бомба, кстати говоря, на руках И это огромный плюс То, что не придется, конечно, за ней идти Но <laughs> Какая дичь сейчас произошла, дорогие друзья Ноут зумом в голову попадание со снайперской винтовки Просто в упор Вот представьте, ты заходишь за угол И тебе из-за угла Молотком по голове прилетает Вот приблизительно то же самое сейчас произошло на, на инсайде 10-1, дорогие друзья, коллектив ННС Очень болезненно проводит матч Болезненно для коллектива Ацтекс Появляется снова снайперская винтовка И, кстати говоря, Райслох погибает в перестрелке с аутистиком То есть снайперская винтовка у коллектива Ацтекс Типа оказалась чуть-чуть лучше Дэнни, минус аутистик. И тут, конечно, появляются проблемы, потому что вот вам еще один человечек, который выбрался, откуда не возьмись из-под земли. И все, и атака снова никуда не вышла. Катан и АСД остались вдвоем. И оба они сейчас находятся, как я понимаю, где-то э, в районе выхода на точку А. Ну, наверное, опять же, сидеть здесь смысла нет. Но бомбы нет. Бо... Вот теперь за бомбой опять же нужно идти. И это, собственно, добавляет чуть больше проблем, как вы видите, потому что приходится вступать в перестрелки. Минус от ИВ косы и катан 94% здоровья. Минус от ИВ коса снова. И это уже, кстати, третий минус. И на этом раунд заканчивается 11-1. Ну, я не знаю Размеренно, тихо и спокойно Команда ННС просто, по-моему, вышли в полуфинал На данный момент Здорово, братан, как ты? Удачного стрима, ты что, КС начал снимать Это хорошо, Бахтиер, приветствую ну вообще-то, КС я начал снимать Еще в далеком 2014 году Очень странное утверждение Ну, типа, очень странное Но приветствую Да, у меня все хорошо, я надеюсь, у тебя тоже все Гуд АСД, энтрифрак на улице, моментальный раз, размен, простите, дамы и господа, моментальный размен от райзлоха э, по декорику. Ну и тут, собственно, выход на улицу, при этом есть игрок на бочке, был, простите, игрок на бочке, он там посидел немножко и решил э, покинуть опасную позицию. Минус от Дэни, еще один минус от снайперской винтовки. Ну в общем, тут просто в авиках команда ННС периодически каким-то образом проседают но тем не менее все-таки победы <связать> Победы достичь короче от стеком вот сегодня суть по всему не судьба потому что там просто о о, -о, -о! Тактика-галактика, да? Скар, 2 АВП и калаш с эмкой. Ну, в принципе, а почему нет, собственно говоря? Счет позволяет э, покупать абсолютно что угодно. А почему тогда только КС 1.6 стримил? Да где только 1.6 стримил? Ну, по на канале, там полным-полно э, матчей по КС Гоу. Привет, что-то у ребят не идет, видимо, не любит Нюк, прям как я. Приветствую, Сашуль. Ну, вполне возможно, да. Во всяком случае, здесь, конечно, стоит отметить, что прям точно не идет. Но, может быть, давайте вот так вот просто подумаем и поразмышляем. Почему... Не учитывается факт того, что команда NNC просто лучше играет. Ну да вот и все, собственно. Тут и ничего не нужно придумывать. А вот посмотрите, дорогие друзья, вот прикольненькие байраунды у команды NNC, в общем-то, сейчас э, висят, так скажем, над пропастью. Потому что не совсем уверенно -то, в общем-то, проводится этот раунд. Тем более, численный перевес э, в какой-то веке ускакал на сторону игроков коллектива N. Простите, отстекс. Дэнни. Без ноги, но по-прежнему со снайперской винтовкой В каналках у нас притаился сейчас э, Сава Как вы слышите, настрелы э, Соскара, собственно говоря Ну и минус тот самый э, игрок со Скаром. Аутистик добирает Дэнни И вот вам количество снайперских винтовок Которые лучше было бы не применять так что по поводу, по поводу Call of Duty. Team Fire, ты вообще слушаешь, что тебе говорят? Вот, без обид, но я сейчас буду немножко на тебя гореть. Я тебе 55 раз уже ответил. Прочисти уши. Перемотай стрим нахрен назад. Ты вообще с какой планеты? Я могу тогда тебя просто игнорировать и вообще тебе больше никогда не отвечать, если уж ты ни хрена все равно не видишь и ни хрена не слышишь. Я тебе сказал, есть специальная тема в моей группе ВКонтакте. Заходишь и пишешь туда. Сюда нет смысла мне что-то рекомендовать для прохождения. Understand? Все. Экономический раунд у коллектива ННС. Неожиданно. Вроде выигрывает команда 12-2. И тут внезапно, откуда ни возьмись, заканчиваются денежки. Два дигла и снайперская винтовка. Ну, с переменным успехом вроде бы какие-то 2 в 2 удалось даже сделать. У Дэни, в общем-то, есть. Фамас, а вот у Савы. А, к сожалению, нету. С диглом-то, конечно, здесь наперевернуто. Хотя, почему нет? Кто-то отменял разве ваншот из дигла? Ну, вот слышно, что соперник ставит бомбу. И вот вам, пожалуйста, реализация пистолета. Хайд последний. И в его руках скаут Это уже не самая высококачественная, так скажем, снайперская винтовка Но, например, Сава погибнет с первого же попадания И вот, кстати, попадание в Дэнни Но Скар оказался чуть-чуть круче Но, естественно, у Скара нет, нет необходимости пострелять Потом отойти, перезарядиться. Скар просто сидит, как с пулемета, в одну точку. Бах-бах-бах, и 13-2, дорогие друзья. Первая половина завершилась. Завершилась она, конечно же, жесточайшей победой коллектива ННС. Да, Стекс теперь в сильной стороне. Но я на самом деле не сильно-то думаю, что это хоть как-то поменяет... Ситуацию и хоть как-то изменит Происходящее В общем-то просто я не сильно верю в команду Ацтекс При всем уважении естественно К ребятам Но вот что они сейчас делают Это как будто бы какой-то прям договор провести Пистолетку на радио Ну хорошо 3 в 3 После разменов еще один минут за игроками Обороны фэнтези Ничего себе <смех> уволены, просто уволены Бесподобные трипл килл 14 хп там, по-моему, что ли осталось Или около того Ну, <смех> Да, какая-то, в общем, непонятная история Сейчас произошла ä, под радио 14-2, дамы и господа Два раунда команде ННС До выхода в полуфинал И вот сообщение от Бахтиера Ща они закомбечат Отвечаю, уже не выглядит настолько уж Правдивым да, есть снайперская винтовка, но тут снова есть фэнтези, который закрывает уже двух соперников. Сава-зверь э, забирает Д. И тут как-то вот снова у нас остается хайп последним. 100 хп. Есть девайс. Есть дефьюз киты. Но проблема в том, что нет гранат вообще абсолютно никаких. Но здесь Дэнни Немнож немножко поддался. Чтобы было обиднее проиграть раунд 15-2, матч дорогие друзья Ну, такое, опять же, будет очень сложно отыграть Да, конечно, бывают случаи, когда коллектив, проигрывая 15-0 Может дойти до овертаймов и выиграть Но эти случаи, скорее Забавная и интересная случайность, да Они бывают все-таки достаточно редко ну, а сейчас что? Два пулемета, два дигла и мк Ну, с таким баем, по идее, в общем-то, мало что может светить. И я думаю, это, в общем-то, удачи сейчас игрокам обороны не улыбнется, как и во всех, как бы, предыдущих раундах. Ну, череда разменов. Оборона, естественно, в меньшинстве. Минус его коса просто даблкил внедряет сейчас в соперников на зигзаге. На зигзаге, каком зигзаге? На девятке, конечно же Ну и команда Ой, бог ты мой, команда ННС выходят в полуфинал Практически не почувствовав своих Не почувствовав своих соперников Дорогие друзья